В 1903 году, 26 мая, расстрел э, случился в Златоусте, но известное такое, может быть менее известное из чудовищных преступлений царя Николая, да, но вот э, вы помните, было кровавое воскресенье, 9 января 1905 года, был Ленский расстрел, а вот э, расстрел в Златоусте не так э, хорошо помнит, хотя он был первым. И было это, я уже сказал, 26 марта 1903 года, около 200 человек было ранено, э, 69 убито. Ну, в общем-то, по крайней мере, э, такие оценки э, даются всеми, а там, как было на самом деле, мы уже не узнаем, может быть, было и больше убито. 250 раненых, видите, я вот ошибся даже, и э, стрелять отдал команду генерал-губернатор Богданович, ну, который после этого не очень долго прожил, конечно, потому что буквально меньше, чем через два месяца, э, Егор Дулебов, СР, Егор Дулебов прибил его нахер, где он его прибил, в Уфе, да, в Уфе, ну, справедливо, я считаю, а как же, товарищ отдал, <coughs> господин, вернее, да, отдал приказ стрелять в людей, да. причем после этого не осознал, он после этого говорил, что ну да, что-то там перегнули палку, надо было казачков там с шашками, с нагайками, я написал э, в своем авторском канале в Телеграме я лучше не скажу, поэтому я прочитаю, чтобы не повторяться. Я пишу, когда всякие Поклонские переживают по поводу злой судьбы царя-батюшки Николая Кровавого, я вспоминаю Златоуст, Кровавое воскресенье, Ленский расстрел, Столыпинские галстуки и так далее. Поклонские говорят, он святой, но он был вынужден так поступать. Не спорю, полностью согласен, но с ним вынуждены были также поступить, тем более большевики не святые. Константин, Константин Бальмонт написал в 1906 году стихотворение «Наш царь». Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот. Николай об этом знал. Почему люди слушают и не слышат? Когда еще есть время все исправить. Слава, у тебя хорошая память, но тебя учили по Совковому учебнику. Для тебя Николай Кровавый. Сравни жертвы царизма и жертвы Совка. Непоставимые Непоставим, цифры России нужна тотальная декоммунизация. Николай Кровавым не коммунисты назвали. Николай Кровавым назвал народ в тот период, когда он царствовал. Это первое. Второе, когда были такие массовые расстрелы, да, коммунисты могут похвастаться только двумя массовыми расстрелами. У Николая Кровавого их был больше. Внесудебные казни. Каким бы большевики там не были, да, но ну, я имею в виду сталинцы, сталинцы. Да, Все-таки они хоть какую-то формальность там соблюдали. Поэтому давайте не будем рассказывать про все это, какой он там святой был, ну и нахер, он для меня не святой, его шлепнули шлепнули, мне совершенно пофигу это. Понимаете, когда там начинают всякие православнутые кричать, что вот там святого царя бачку, он для меня вообще не царь, случайный человек, да? многодетный немец. Ну а триокси он сам правильно сделал, только так был жопу в горсть брать и текать, потому что понятно, что ему бы отомстили. Если он отрекался, он должен был понимать, что вот за все его художество, блядь, будет смерть, безусловно, а как же так, убивать сотни людей, и чтобы тебе за это ничего не было, это он как Путин, он такой сейчас, тоже он думает, что ему ничего за это не будет, как будет, поэтому я не думаю, что... Россия должна воспрять, если она там, блядь, поклонится, скажет про прощение у царя, там попросит, какой он царь, он отрекся, многодетный немец, ну шлепнули его, почему Россия должна просить прощения за убиенного евреями многодетного немца, а вы, вы, вы мне скажите, вот вы там, я так понимаю, очень в этих делах грамотный, объясните мне, почему? За евреев дизлайк. А почему за евреев дизлайк? -то? А кто же его расстрелял-то? А кто расстрелял-то его? Как фамилии этих людей конкретно? О чем вы говорите? Как говорят, вот русский народ должен повиниться. А почему русский народ-то должен повиниться? А ничего не понимаю. Ладно, там какие-то какие там... Я не знаю, русские построились, да. Я вполне допускаю, что его и русские бы шлепнули с удовольствием, с большим. Но случилось так, что убили его евреи, не русские, да. Ну, бывает что. А почему мы должны? В расстрельной команде не только евреи были. Ну, понимаешь, что не только евреи, там еще и латыши были в расстрельной команде. Русские там тоже были, но я так понимаю, что они там не командовали. Нет, просто мне вообще, я говорю, пофигу, кто его расстрелял, абсолютно наплевать, вы понимаете, я это говорю православнутым, вот этим вот, православным, это не для вас тезис, абсолютно, не для думающих людей, и для ебнутых тезис, что вот они говорят, вот надо там повиниться перед русским царем, вот тезис стоит из двух частей, первый, какой он нахер царь, когда он подписал манифест об отречении? Он немец, обычный немец, многодетный, он не царь. И никакой он не русский, тем более. Ну, ладно, он там был русским царем, по национальности русским, но он по национальности немец. Да? Ну, вот есть многодетный немец, кто-то его убил. да? Я абстрагируюсь от того, что там были большевики, что там была гражданская война. Кто конкретно убил? Фамилии этих людей назовите. Ну и все, и вот этим православным там все сразу ясно становится, что мы -то точно не должны ни у какого покойного царя прощения ни за что просить. Это он должен у нас попросить, у русского народа, и очень серьезно.